Сейчас не упадет, дорогие друзья, и мы досмотрим спокойненько третий, он же завершающий день, на сего, завершающий матч, простите, на сегодняшний день. Road to Victory против Brothers in Армс. Первое место группы против второго места группы. Ну, а Володя, да, Володя Дуримар играл самый первый матч. Так что, если конкретный вопрос, опоздал ли ты на него, тогда, да, однозначный ответ, конечно, опоздал. Нажи выигрывает команда Road to Victory, кстати говоря. Продоксальненько, допустим, да, потому что последние свои матч они сыграли со счетом 16-2 на нюке, но на инферно, очевидно, они готовы поиграть покруче. Составы на ваших экранах, дамы и господа, Brothers in Arms, это Чудо, Травик, Веселун, Киргиз, Шоев, Мотя и Кегля. Команда Road to Victory это хопхей Санта, Димон, Жозефина, Жара и Дуит. Дорогие мои друзья, приятного просмотра вам еще раз хочу сказать. И, конечно же, удачных матчей, побольше красивых моментов игрокам из обеих команд. Димон! Готов был сейчас как будто бы принимать выход на ковры. И хаешка ну прям под ноги Димону прилетает. 45 хп у него остается. Контакты на точке А. Чудо травик веселум. Запинал только что хоп хей санту на лопатке. Мотя минус Димон. 3 в 5. Мы с вами весь мираж предыдущий, который смотрели в исполнении Брадерс и заканчивался постоянно э, 5, 5 в 3. И сейчас приблизительно... Uh, то же самое мы с вами видим Но игроки атаки, конечно, сейчас рискуют Вот этот мув в окне, он вообще очень рисковый от моти не знаю, зачем, конечно, настолько сильно рисковать, но Чудо Травик с Кеглей в целом делают еще два минуса. Остается последний игрок с никнеймом Жара. Ну, добирает двух игроков. Можно добрать даже еще двоих. Это все равно уже ничего не изменит. И минус от Чудо Травика, дорогие мои друзья. Пистолетный раунд за командой Brothers in Arms. Ну и опять же, если рассуждать, карта Инферна все-таки по большей степени карта для обороны приятная. Александр Дорофеев, а что за турнир, Если ссылка на него? Да, Александр, есть в описании, есть ссылочка, заходите, и там написано «турнир проходит здесь». Ну, там, по-моему, дословно написано «турнир проходит тут». И ссылочка на группу ВКонтакте, вот там проходит этот турнир. Прокидка, меда и всех, естественно, прилегающих территорий, заход на зелень, и можно точку Б разыграть. Это мой любимый раунд, можно через зелень уйти на точку Б. Тегля, минус дует. Ну нет, все-таки это точка, увы, будет, потому что есть сплетующее звено на коврах, и автоматически это уже отрезает возможность игры э, на точке Б, но 5 в 3, да. Классические 5 в 3. Соперники идут, кстати говоря, соперники команды Brothers in Arms идут на мидл. На миду их, кстати, уже готовы встречать их оппоненты. Хопхей Санта попал напоследок в голову оппонента, но попадание в голову оппонента это не убийство и уж тем более не победка, да. Таким образом, дорогие друзья, это второй раунд, и у нас вот опять получается то, чего я побаиваюсь на самом деле, когда оборона так рискует, а я считаю это риск, жара приобретает ФАМАС. И, как я понимаю, это единственный девайс, который вообще, в принципе, приобретен командой Road to Victory. Жара при этом будет, ну, что -то за раскидка-то такая? Это типа у нас было очень много гранат, и мы не знали, куда их кидать, в общем. В общем, мы решили их ляпать просто абы куда. Именно так сейчас выглядела раскидка от команды Brothers in Arms. Ну, и да, это 5. Сомчик, вы что? 20 еврочков. Аж дыхание... Простите, дорогие друзья, пожалуйста, аж глотнул куда-то не туда слюну. Спасибо вам большое, Сомчик. От души. От души. Еще раз от души. И миллионов раз еще раз от души. Да пусть будут боги вами довольны, Сомчик. Ой! Господи, аж до слез прокашлялся. Или непонятно, или я до слез обрадовался. Ну, в общем, фух! Просто фуф. 3-0, дорогие друзья. Или теперь в горле першит. Одну секундочку, я попью. Ой, все, дорогие друзья, я здесь Команда Brothers in Arms Выиграв первые три раунда Немножечко выбила, давайте так скажем Немножечко сильно выбила Из колеи команду Road to Victory Но при этом не выбила из них До конца экономику, естественно, они ее все это время Восстанавливали, восстанавливали И мы строили-строили, да, как в той самой Сказочке про Чебурашку Строили-строили, наконец построили, ура Но пока не сильно то Надо здесь радоваться, да Радоваться особо пока нечему. Мотя минус Жозефина. Санта и Димон остались вдвоем. И... И... Мотя минус Санта. Димон последний капитан. К слову сказать, капитан команды Road to Victory. Делает минус по Шоеву, но троих еще навряд ли заберет. И, опять же, мы получаем тот самый сценарий, который был на Мираже, действительно. Постоянные 5 в 3 с поставленной бомбой. Постоянные выигрыши на девайсных раундах. И, как результат, фактически мы с вами видим абсолютно клишированную э -э позицию команды Brothers in Arms, которую видели уже до этого ранее на Мираже. Володя, да, Володя он, кстати, такой. Я знаю, да. Володя, прям он этот, как ее. Серьезный, серьезный. Саня, где ты работаешь или YouTube твоя работа? Ну, не только YouTube, но и в том числе YouTube, да, моя работа. Но... Помимо всего прочего. Мотя, минус Димон. И у нас, заметьте, 5 в 3, дорогие друзья. Я уже, наверное, неоднократно говорил это и еще, наверное, не раз скажу, но это действительно 5 в 3. миллион. Уу, Санта! Замечательный хэдшот. Минус от Жозефины, И Минус от Дуита. Ну, наконец-таки. Алло, Роту Виктори. Пора выигрывать. Пора. Такое нельзя отдавать. Иначе это будет слишком-слишком плохо для коллектива Роту э Виктори. Если они это отдадут, тут все. Минус морали, минус вообще все. Мотя последний. Копхей, Санта, забирает Мотиум. 4-1. Саня, ты не знаешь еще, как он им продавал Аки. Слайд, заблуждаешься. Я очень знаю, как он продавал Аки. <laughs> очень знаю. Конечно, не о всех продажах знаю, но о, о многих знаю, да. Тебе понравилась игра команды в атаке? Да, понравилось. Да, ребята интересно очень играют. В атаке я бы вот их от атакующие действия подтянул. Оборона у них такая вот, ну, вполне себе рабочая, но в атаке немножко плавают, очень мало стратегию могут. Мотя, минус Димон, Жара расстреливает Мотю. Кстати, примечательно, что делает он это с дробовиком, и вообще очень примечательно, что тут очень плотное укрепление банана сейчас, заметьте. Аж втроем. Аж втроем, дамы и господа. А тут еще и четвертый лежит, да. Очень интересный раунд, вообще-то, кстати, в исполнении род у Виктори. Такие раунды обычно делают со стопроцентной инфой о том, что это будет выход на Б, и поэтому мы в вчетвером держим Б. А так у нас получается дуита оставили одного. Уже все дуита, уже как бы сдули. И это прям грустненько, грустненько. Он после продажи светится, как новогодняя елка. Ну, охотно верю, и представляю, да. Приятно с тобой общаться, самый лучший стример, с которых я смотрю. Бег PUBG Джем. спасибо вам большое, спасибо, очень приятно. Очень греют душу и не дают возможность останавливаться. Даже напротив, дают возможность продолжать мою комментаторскую деятельность, когда я вижу, что это людям не безразлично и им это нравится. 5-1! В целом, пока что вроде бы, вот вроде бы, многие скажут, что ничего критичного не происходит, но я возражу, на самом деле критичного много достаточно чего, да, ну, то есть номинально это уже будет 10-5, даже если Road to Victory выиграют все оставшиеся раунды, это уже звоночек э, такой тревожненький, да, тревожненький именно не 5 матчпоинтов, а то, что у РТВ при этом всего один. Вот что в данный момент как раз-таки должно пугать Киргиз, кстати, отправляется в спину Понимает, да, что возможен поджим Начинаются качели Еще одна моя, одна из любимых стратегий на карте Инферно Уже неоднократно на трансляциях говорил, что у нас такое бывало Что мы так долго бегали от точки А к точке Б Что даже иногда и таймер заканчивался Вот так вот и не могли определиться, куда бы поставить бомбу Ну, 5 в 3, дорогие друзья, 5 5 в 3 мне даже немножко отчасти уже смешно говорить о том, что два игрока обороны погибло, и все пять игроков атаки живы, но такое слишком часто сегодня происходит. Шоев минус Жизефина, дает разменный минус товарищ никнеймам Санта, видит гибель Димона и, по идее, должен как бы за эту гибель, конечно, ответить. Но как минимум надо АВП пытаться сейвить, удается перестрелять. А теперь быстро авик в руки и бежать! К куда?! Санта, не туда, черт возьми, не туда надо было бежать. Ай-яй-яй. 6-1. Соглашусь с предыдущим оратором, лучший КС-комментатор, да и не только КС. ой яй яй яй Ну все, засмущали, засмущали, старика. Спасибочки вам, ребят, большое. <коспал> Прокидывается в очередной раз э, позиция на втором миду. Это уже опять-таки говорит о, о потенциальном э, выходе на точку А. Это что такое? <смех> что это за смертник выпрыгнул? Ну, причем забавно достаточно, да, его расстреливали, расстреливали, расстреливали. Да все-таки как-то вот <смех> не успели расстрелять. Киргизам пришлось пожертвовать для того, чтобы забрать жару. Ну, далее минус от Велисуна. В... наоборот, от Веселуна. Короче, от чуда травика, ладно, ну, веселун как-то просто звучит лаконичнее что ли. Димон и дует, Димон дует. А что же интересного такого дует наш Димон? А, минус Кегли, кстати, от капитана команды Роту Виктория, ответный от Шоева. и все-таки снова веселун повеселился. Ну, кстати, не находите, да, вот не находите, вот что-то общее, да, в одной команде есть дует. А в другой чудо-травик. Веселун еще к тому же, а. Есть в этом что-то такое м -м, веселящее, что ли. И мне очень нравится, как стримишь ничего лишнего. Ой, Настенька, спасибо вам большое. Далее! Далее, пока что все идет, опять же, по одному сценарию. Раунд за раундом Brothers in Arms выигрывают в атаке. И для них это, опять-таки, повторюсь, является большим плюсом, потому что впереди их ждет игра в сильной стороне. Если уж они в слабой стороне 7-1 выигрывают, то ну, это как бы мои полномочия все. Есть информация по снайперу на хелпе. Чудо-травик уже идет его развлекать, прихватив с собой пару коробочков ä, своего веселуна. Оно, кстати, остался зажатый теперь, да? Ой-ой-ой! С глаком на перевес развалил дуэта. Да-да-да-да, <coughs> дорогие друзья, бомба установлена. Ретейк, наверное, с банана, да? Ой, все кучно. Ой, сейчас как смотри, Кукурузу будут собирать игроки атаки. Сбор, кстати, неплохой получился. Победа в первой половине досрочно присуждается команде Биа. Конечно, с такого в игру. Редко возвращаются, но бывает, бывает. Даже на моем канале неоднократно на карте Инферно оборона проигрывала, при этом в атаке, потом выигрывая, давали камбэки и даже э, затаскивали еще и порой матчи э, до победного. Поэтому, ну, лично, я, наверное, все-таки скептически пока что к этому всему отношусь, но счет однако меня не радует с точки зрения, возможно,... в... Потенциальные изикаточки. Ой-ой-ой, Димон, Димон, Димон! Димона не чекнули на банане, лолкек. Так бывает, серьезно. Главное, все, кстати, забежали позицию на гитрайте. Тоже, кстати, никто не чекнул. Только потом ее чекнули, когда два минуса получили в спину. Но все оказалось еще проще. Соперник сидел здесь. Реально до смешного, да. 9-1. Мотя прикольный чел, я бы поиграл против него. Так Володя, поиграй, в чем же сложность? А, если они выйдут из а, группы, а я думаю, они выйдут, у тебя представится такая возможность наверняка по ходу турнира. А, в сеточке еще, может, там в четвертьфинале, в полуфинале, в нижней сетке, если вдруг. Всякое может быть. Может, в финале вообще сыграете? Но в гранд-финале, мало ли. Жара! Жара, господи, что сказал вообще? Какой жара нахрен? А жара, конечно же, да, отстрелил сейчас одного из оппонентов Мотя, кстати, погиб, ранее упомянутый Вот Володя сглазил Мотю Сказал, что он интересный игрок Настолько интересный, что Мотя аж решил Передохнуть после таких высказываний Ну и у нас, наконец-то, не 5 в 3, а 4 в 3 Минус от Шоева Второй минус уже что его сделать не удается, но это уж как, как бы было, наверное, нагловатенько, да. А, кстати, заметьте, Санта не стал забирать снайперскую винтовку и уходить ее. Э, па -па <coughs> и уходить ее сейвить. Па -па это я имел в виду сейвить, да. Киргиз минус Санта. Жара, ну, тут, по всей видимости, наверное, сейв. Камбэк ту save зом. 10-1, дорогие друзья. Ну, тут, конечно, уже прям... Uh, uh, <с wake arcade> Сложно вообще uh, что-либо здесь предсказать. И это я, конечно же, иронизирую. Тут, скорее, можно уже диагностировать uh, дополнительные очки группового этапа для команды Brothers in Arms. Ну, вы видите, да, на банане. Ой, вот теперь на гитрайте right кто-то сиделки... Там двое! <смех> Они вдвоем гитрайта заняли! Вот это стратки! Слушай, смотри, как красиво легли-то! <смех> Лол! А вот вот с этого ракурса. Блин! Вернись! Вернись, красивый ракурс! Сейчас смотри. Детям до 18. <смех> Ай-яй-яй, Кек. Нельзя, все. Нельзя. Мотя добивает там остатки. Короче, зачищают позиции под точкой Б. Обнимашки. Игроков обороны В голубых жилетах Только что вы могли лицезреть На позиции именуемый гитрайт right. Ну в общем 11-1 да, как бы. Пока что все идет как должно идти Размен, размен, жара. сделал минус со снайперской винтовки. И, кстати, их у команды Road to Victory 2. Вот, что я считаю полностью, конечно, неправильным на карте Инферно. Зачем вообще приобретать 2 АВП? Ну, слишком как-то это уж кучеряво. Я понимаю, что богато жить как бы не запретишь, да? Но вот смотрите, смотрите, как это бывает. Кегля! Думал самый хитрый... И, и нет, Димон оказался... Не Димон, простите. Санта оказался хитрее. Он тоже ждал своего соперника и не дождался. Соперник убежал. Ну, прицел бы надо бы держать, кстати, еще немного повыше. Это бы вообще было бы очень круто. Кстати, Кегля, по Нет, не Кегля, а кто же? Киргиз! Киргиз! Побежал убивать соперника. В итоге отдался под него. Ой, простите, дорогие друзья. Периодически, возможно, будут подкашливания... Но, как вы помните, Сомчик сегодня мне <смех> прям голосину подсорвал. Ну и, конечно, много забавных моментов на самом деле сегодня было, с которых ä, предстояло посмеяться, предстояло поорать. Поэтому, да, сегодня у меня связки голосовые прям напряглись хорошенечко. Ну и плюс, опять же, это уже пятый турнирный день все-таки. Завтра, кстати, шестой. Напоминаю, в 18.00 по московскому времени продолжение этого турнира. Дует минус Кегля. А, Кеглю сдул. Ну, я вообще, конечно, на самом деле сакцентировал бы все таки пожалуй, внимание на том, что э, кто бегает э, на меду с гранатой в руке и адекватно ли это. Когда Саня кашляет, я теперь буду всегда представлять Скруджа. Странная, странная аллюзия у вас, Володя, странная. Никогда не забывайте, тем более, Владимир, что я очень много лет курю и... Кашель для меня в повседневности вообще, в принципе, явление обычное. Два в одного, дорогие друзья. Киргиз. Бомбу поставил, но позиция у Киргиз надо признать, такая себе. Подож... А чё он такой хитрый? Так кто же сейчас дефьюз будет? Киты-то, кстати, есть. Киргиз. <смех> Киргиз! Домой! Домой, Киргиза, нахрен! Чё это за стыдобень-то была? Май гад! Фейспалм! Дорогие друзья, ну просто, ну как такое возможно? Ну... Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ну, последний раунд первой половины, дорогие друзья. Статистика здесь. Вот, можете посмотреть. На записи можете... Поузнуть и на паузе пересмотреть Опять мы не чекаем гитрайт right. Те, кто первые бегут за это чудо травика Кстати говоря, очень быстро отправили Во вторую половину Ну, в первую он, мягко говоря, оказался бесполезным Мотя, минус Димон И почти 5 в 3 Если бы чудо травик чекнул гитрайт right пораньше Наверное, все-таки было бы 5 в 3 Но 4 в 3 Поэтому вполне себе еще возможно Санта, минус Мотя Ну, жара здесь, конечно, ну, ну не... Такое не, такое не выиграть Когда вот так люди на кафель забегают Прям Прям просто, как говорится, на вораль, ну, ворально Ворально <laughs> На морально-волевых Ну, невозможно такое выигрывать Там гранаты нужны, девайсы нужны Все нужно А не просто так, желание побеждать Ну, итоговый счет 13-2 Конечно, счет прям колоссально Фиговый для команды Road to Victory Это, так сказать, заявка на вылет Объективно тем более еще и слабенькая сторона теперь за ними. Брозерс... Брозерсы будут сейчас... Что делать? Что делать будут? Ну, не знаю. Наверное, выигрывать будут. Это я так только, конечно, предполагаю. Может, выигрывать они и не планируют. Кто их знает? Но я думаю, сейчас будет поджим какой-то. Оп. Оп! Оп! Оп! Весело начинается. Веселье на банане! Дорогие друзья, 3 в 3! 3 в 3 при этом полностью расчищена точка Б. Травик веселун. Где вообще кого-то? Поджал на банане, кстати, уже. Поджал на банане, как интересно, звучит. Жозефина 7 хп и дует 58. Но тут, конечно, Дигл зато. Дигл в теории штука бронебойнейшая. Ну да. Как так? Как так? Вот спрашивается. Как так? Да? В упор столько пульс с дигла и все мимо кассы. Дефьюз-бомбы и 14-2. Ну, теперь несложно догадаться, что как минимум один экономический придется проводить и отдавать 15-й. Это вот прям неизбежность. И на что могут надеяться Road to Victory, так это только на... Э -э, овертайм. Это единственное, на что они адекватно могут надеяться, прошу заметить. То есть всякое возможно в этой ситуёвенке. Но мне кажется, самым очевидным решением здесь будет отдать полностью слив этот раунд... 15-й и пытаться тащить Ну уж не покупать как минимум Сейчас два калаша, вот на мой взгляд Но Но, если такие люди как Киргиз Будут подставляться, то, знаете Все не так уж и однозначно становится да. А, Веселун Ну здесь главное, как можно дольше Сдерживать соперника, дать возможность Подтянуться товарищем По команде, все будет в целом Неплохо Ну кегли с чудо-травиком Отпинали Отпинали Мои аплодисменты, дорогие друзья 15-2 Два калаша, если я не ошибаюсь Сейчас приобретали Road to victory Ну, значит, сейчас будет три калаша, да? Или три калаша приобретали И сейчас будет два Короче, с денежкой беда, дорогие мои друзья Ну вот, на всякий случай покажу вам счет Опять же, да, ну Тут, собственно, Димон и Жара пока еще не отличились Минусами Ну, за два раунда такое бывает Это Нормально Это абсолютно Нормально а, расстрел, расстрел сейчас Кстати, вот чудо Вы посмотрите, какое чудо Выпрыгнул на второй мидл, значит, один из игроков обороны В него стреляли человека три никто вообще не попал Я не знаю, как такое могло получиться, но получилось Равная ситуация, три в три Минус от Дуита, но при этом минус по Жозефине Поэтому два в два Шоев, минус Санта И последним остается тот самый дует. Ну, по дуэту информация была вполне исчерпывающая Моти должен завершать раунд но пропустил. Пропустил Дуита. Боевой какой шоев, то слушайте. А? Жестко, дорогие друзья. Жесткий хэт поставил. 16-2 итоговый счет, дорогие друзья. Каточка на этом закончилась. 56% опрошенных. Молодцы, угадали. Ну и хочу заметить, что на сегодня трансляция подходит к своему завершению. Завтра в 18.00 продолжение. Завтра мы с вами увидим такие игры, таких команд, как команда «Белоснежка. 7 гномов». Снова Brothers in Arms, Aggressive Victims, Road to Victory снова и Хоп Hey Снова, в общем, все эти команды мы уже с вами знаем. Но завтра опять-таки три матча. Там Даст и Миражи. Вроде кто-то там писал, что какой-то Инферно будет. Вместо кого уже, конечно, не знаю. Вот. Ну и на этом все, дорогие друзья. Большое спасибо за то, что присутствовали на трансляции. Обнял вас. Огромное спасибо Сомчику. Огромнейшее просто спасибо Сомчику. За такой мощный взгрев сегодняшней... Низко кланяюсь вам. Огромное-огромное спасибо.